Скинбокс 40 тысяч, немножко мы сегодня поиграемся, поехали! Привет, это Стас и ребят, это второй ролик по скинбоксу, да, где я прошу вас набрать 2000 лайков, не пропускайте сейчас будет важная информация для тех, кто хочет получить халяву и попасть в прокачку в общем, я в прошлом ролике сказал, что мне платят скинбокс за рекламу и попросил вас набрать 2000 лайков, то есть я предложил такую идею, что ролик я делаю, где забираю скины и деньги себе а ролик я делаю, где по факту оплата ролика идет вам, то есть моим подписчикам, чтобы вы тоже могли зарабатывать благодаря тому, что Человек, да, есть канал, у меня покупают рекламу Предложил такую идею, но при условии, что Мы на ролике наберем 2000 лайков Сегодня я вам дам второй шанс Потому что на предыдущем ролике, да, мы набрали Много лайков, 1100 на данный момент Сейчас может уже больше, конечно Когда ролик вышел, короче, 2000 лайков на этом Ролике и мы делаем прокачку То есть оплата сайта уходит Скинами подписчику, которому будем Делать прокачку, вот, поэтому набираем 2000 Лайков, я буду делать прокачку всем И тем, кто купил NFT и всем Абсолютно рандомным моим любым подписчикам ну, это будет все поочередно Короче, с вас 2000 лайков, а с меня прокачка вас И это будет реально ролик через ролик Будем делать, так сказать, зарабатывайте вместе с человеком Ну, это все, что я вас попрошу Кстати, не пугайтесь, на балансе 40 тысяч, но пополнено 28 Мне админы закинули 28 тысяч, на балансе было 12 Методом несложных математических вычислений можно прийти к сумме в 40 тысяч Поэтому 28 зачислен, для за 30к открыть не могу Ссылочка на сайт будет в прикрепе Буду вам благодарен, если вы перейдете на сайт и просто зарегистрируете чтобы админы увидели активность ну реально вам будет за это респект также кто захочет пополнить там будет промик на 30 или 40 процентов пополнению суть этого ролика такая я сегодня по факту хочу пройти весь сайт что я имею ввиду я сегодня хочу открыть вообще все кейсы которые тут есть и посмотреть к чему можно прийти максимум за один раз здесь можно открыть 5 кейсов и каждого кейса мы откроем по пять раз соответственно за исключением 6 потому что 2000 не хватает но по факту мы сегодня пройдем скинбокс и еще такой важный момент, здесь можно бесплатно живой нож открыть, для этого просто по факту поставить аватарку их в стим и добавить приписку скинбокс никнейм, на 28 день вам дадут бесплатно живой кейс. Тема прикольная, ну месяц, конечно, с лого сайта гонять, но ну, такое себе, но в целом, блин, бесплатно живой кейс, почему нет? У нас, кстати, первый ножевой кейс, поехали. Ой, первый ножевой, все, менять меня что-то с этим бесплатным ножевым. Сегодня на спокойном, деньги не человедовские, поэтому можно фигачить. Я говорю вам все как есть, а плюсом ко всему я вам предлагаю Заработать вместе со мной При условии, что 2000 лайков наберем Поэтому, пожалуйста, попрошу вас без негатива Ролик максимально на позитиве Запомним еще раз балик 40 тысяч И после того, как мы все кейсы откроем Посмотрим, к чему все это дело придет Пока не продаем, не продаем до тех пор Пока не начнут заканчиваться уже деньги Вот, но благо тут не так много кейсов И открыть все можно довольно-таки быстро То есть Ребята еще не, ну небольшое количество кейсов на сайт добавили И поэтому за весь ролик, там даже за минут 20, наверное, по всем кейсам пройтись можно Что, в принципе, сегодня сделать я хочу И реально, блин, ребят, давайте без негатива В комментариях будет круто, потому что не люблю когда негатив в комментах Реально, я говорю всю правду, балик выдают, вся история И вам еще хочу приятное сделать, да, в виде прокачки вас, опять же, в ролике Поэтому, ребят, ну, давайте без негатива У меня сегодня очень хорошее настроение И я даже офигею, если этот ролик будет без огромного количества матов Потому что сейчас как-то меня это не прет Ну вот, реально, полнейший чил Кстати, за 800 рублей выпал скин с кейса за 10 тысяч Неплохо Ну и уже поехали по нашим сборочкам Открываем сегодня все, кейсы за 34 рублей, 20 рублей и так далее Вот а, еще хочу сказать по сайту Да, реклама, реклама Но, блин, я говорю все честно В принципе, всегда так было Даже когда платят денег Я делаю честный по факту обзор Потому что, ну, да, мне оплачивают за обзор Но делать его каким-то вылизанным скриптовым не хочу Поэтому скажу все как есть на сайте, да, кто будет открывать Ой, кстати, Дигл неплохо Кто вот будет открывать, говорю вам Неплохая система дропа с кейсов Кстати, мы окупились неплохо на 800 рублей Но вот апгрейды здесь оставляют желать лучшего То есть, если мы открываем я вижу, да, что по факту подкрутки не было Я не знаю, ее в любой момент могут включить Потому что это реклама ролика Я не имею доступа к админ панели Ну вот то, что я видел В нескольких ластовых роликах Я вам говорю, то есть подкрутки я тут не увидел Да, кейсы окупаются, но но опять же и деп 28 тысяч, ну и опять же на балике 40, то есть тут все это взаимозаменяемое, но апгрейды не заходят, то есть скорее всего скрипт сайта сделан так, то шансы на кейсы и шансы на апгрейд они отдельные и они не имеют общей какой-то целой системы на апгрейдах, свои шансы на кейсах свои, поэтому кейсы тут окупаются ну откровенно неплохо, по апгрейдам большой вопрос Потому что они очень криво заходят. Мне там Google вылез. Но, кстати, тем временем неплохо на сайт окупает. Дабы вы не говорили, что и подкрутка, потому что кейс там стоит 200 рублей. Тебе там выпадает на тысячу, на две Но, ребят, сайт учитывает тот факт, что депозит 28 тысяч. Ну, и соответственно, он выдает. Поэтому, ну, я вам сразу все объясняю, дабы не было глупых вопросов там. И, кстати, самое что веселое, мне писали в комментариях. Продался! Ах ты, продался! Нет, продался было бы, если бы мы сделали формат вот в таком ролике, да? Да, сейчас немножечко сымитируем. Всем привет, дорогие друзья! И это честный обзор скинбокса! Я закинул 40 тысяч рублей! Да, мне не заплатили за рекламу этого нового, прекрасного, чудесного сайта! Блин, какой он крутой! Ну и вот, все в таком духе, короче, ты понял. Такого нет, ну и... Блин, почему говорят продался? Ну типа, вот, вот если бы это было так, да, это я бы продался. Но это все в других красках, поэтому продался, я думаю, тут не к месту. Ну ладно, это так, небольшое лирическое отступление. Но тем временем мы офигительно окупаемся У каждого сайта есть скрипт Это ни для кого не секреты, какие-то свои алгоритмы И они, вот знаешь, везде работают по-разному Но у скинбокса эти алгоритмы напрямую завязаны от депа Да, на, блин, на всех сайтах, наверное, так Но, опять же, на многих И вот эта система очень крутая То есть, чем больше денег ты закинул Тем больше и дольше тебе будет дропать Но вот в определенный момент сайт такой Салям алекум И шансы, собственно, отебнут. Вот сейчас нужно было сказать мат, да чтобы ты понял. Но, блядь, у нас... Ну, да, сейчас маты, потому что, блин, ну, все кейсы окупаются, как просто, как один. Смотри, 670 рублей, а -а -а и получаем мы... Сколько мы получаем? Лапки... Ну, это опять окуп. Ну и вот сейчас, да, большой вопрос, ну я, блин, я все, что вижу, я вам это говорю. Сейчас большой вопрос, потому что каждый кейс окупается. Ну, легкая доля тут где-то, админы есть, но ну, вот опять же вопрос. Напишите, пожалуйста, в комментариях, кто открывал вообще, как вам дропалось и сколько вы депали. Я вам буду признателен, потому что, ну, посмотрите, как выпадает вам и как мне. Если реально тут алгоритм завязан на депе, то, ну да, в теории может такое быть. Но у меня появляется большой вопрос Поэтому, ну, ладно В целом, бля, если было так, оно бы, знаешь, и на апгрейдах выдавало А на апгрейдах оно не выдает Ну, я вот к такому логическому мнению пришел Тем временем мы открыли уже очень много сайтов Очень много сайтов мы открыли Это тоже мой сайт, да? Нет, очень много кейсов мы открыли И скоро можно будет сказать, что да Мы прошли полностью, блин, скинбокс И, кстати, уже я в плюсе и вот просто сейчас сделать небольшое предсказание, вот знаешь, достать печеньку и вытащить сумму, которая лежит в инвентаре, наверное, эта сумма будет равна, ну, где-то что-то близкое к 50 тысячам рублей. Вот, ну, где-то плюс-минус 50к Потому что, ну, мы окупались, окупались Ну, 45-50 Точно уже есть, а вот сейчас А вот в этот момент, ну, опять же, да 1800, а, это всего лишь плюс 100 рублей кейс-то, блин, дорогой э, Ну, да, наверное, где-то 48-49 Да 50 тысяч, скорее всего Скорее всего, 50 тысяч Я не хочу сейчас проверять, чтобы не портить Небольшую такую интрижку и ее все-таки Сохранить, 6000, неплохо, да Это 55 уже тысяч рублей где-то 50 с плюсом у нас точно на баланс должно быть в теории а, а, хотя нет, подожди, 25 тысяч Ну, наверное, да, 50 тысяч плюсом уже должно быть То есть, а хотя может и больше Вот после этого кейса Бля, ну я не знаю, сколько сейчас будет Опять же, реально, блин, все кейсы окупаются Здесь большой вопрос Вот тут реально большой вопрос Потому что, ну, да, деб большой Ну, сайт именно считает, что деб большой Я повторюсь миллион раз, мне закинули Ну, типа, ну, оно офигенно купает. Все-таки где-то, наверное, блин, админы Что-то там сделали на моем аккаунте Смотри, кей кейс за 5700 Кейс за ну вот кейс за 5700. Это калаш, это неонор, это... Ну, вот эта тема не окупает, не окупает. Вопрос. 9000 потрать? Ну, блядь, ну, ну, нет. Ну, что-то жестко. Ну, прям, ну, вопрос. Я, блин, я не знаю. Вот сейчас реально все под вопросом. Надо посмотреть, сколько в конце бы... Блядь, ну это, ну, это жестко. Но ну... не, если тут реально такие шансы, то это пиздец. 15 тысяч рублей. Мы потратили на секундочку. А, все, мы не можем посмотреть. Один кейс 1800. В принципе, 10 тысяч где-то. Получили плюс 5000. Блять, давай сейчас все продадим. 63К. Ну, если общую картину, плюс сколько? Было 40, плюс 30 тысяч. x 2 Ну, может такое быть. Может. Еще допустимо, но где-то есть легкая все-таки доля подкрутки. Скорее всего. Да, я... Нету админки, я не могу утверждать. Я могу только предположить. А, вот. Но, тем не менее, блять, даже если какие-то шансы у меня стоят, но ну, то, что я видел в самом первом ролике, когда точно ничего не было, я в этом уверен на 100%, кейсы выдавали неплохо. Могу ли я сайт порекомендовать? Ну, нет, да, конечно, я скажу да, потому что за рекламу заплатили. Но объективно сайт новый. И у новых сайтов у них есть, знаешь... Либо сайт хочет окупиться, либо какое-то время он будет выдавать, потом брить. Ну, и вот на секунду, да, я подумал, что Skinbox такой сайт как раз, который первое время будет выдавать, потом брить. Ну, создание сайтов это дорого. От, наверное, я не знаю, честно, сколько сейчас это стоит, но может быть от 2 миллионов рублей. Либо сайт хочет окупиться, либо какое-то время продержаться на плаву, чтобы пользователи пошли. Если Skinbox пошел все-таки по второму варианту, и даже первые два, ну, первый точно был без, без крутки. И он реально так выдает, это круто. Поэтому, ну, может быть даже... Да я, наверное, порекомендую сайты, которые залетают на рынок. Вот только он залетел, можно зайти попробовать, знаешь, на 500 рублей. Это не подумай, это не агитация, ничего, ну вот, это касается всех новых сайтов. Даже на 100 рублей можно попробовать, потому что новые сайты, они как раз и могут купать. Ну, блядь, у нас продолжается аттракцион неслыханной щедрости. Но здесь, честно скажу, по шансам большой вопрос и загадка, потому что, ну, все-таки где-то оно... где-то оно выдает слишком уже. Может быть, можно дойти было до 1050, да Реальные шансы у скинбокса неплохие, я это прекрасно видел И вы это видели, опять же, первые ролики это показали Ну, не знаю, вопрос Вам в комментариях виднее, я думаю, вы скажете свое мнение по этому поводу Мне также интересно, я напомню, обязательно пишите Я все комменты читаю, особенно если это позитивные комментарии Вот, а тем временем мы на ау Кейсы, а На АУ-кейсе, а это уже фактически, фактически, блядь, фактически Пак сейчас должен вылететь на экран. А это фактически уже последний... Ну, последняя линейка кейсов. И за, ну да, как я и говорил, за 20 минут, вот не было бы всего вот этого моего пиздежа, мы бы прошли это, это без, быстрее. Но я хочу с тобой поговорить, знаешь. Иногда всплывает такое настроение для записи ролик, такое, ну, хочется поговорить. И вот мне захотелось это сделать. Сегодня, кстати, снежная мгла. Вот этот пистолет вроде бы дешевый, но тысячи рублей. Относительно все чего-то относительно, это мало. Типа тысяча рублей это дешево. И я думаю, кстати, что в него тоже стоит инвестировать. Ну, это... Опять же, кто задается вопросом, куда бабки вложить? Вот, покупайте снежную мглу. Любой скин снежная мгла он, бля, он, бля, взлетит, ну реально. Кстати, неплохо. Закалка поверхностная тоже. Тоже человек. Вот, блин, совет, знаешь, инвестиции. Инвестиционные советы от человека. Инвестируйте во все просто. Все подорожает. Как бы смешно не звучало, да, логика простая. Покупай старые скины, они будут в цене дорожать. Кстати, я зачем то все продаю. Ну ладно. Тем временем 70 тысяч. И по-моему, что-то еще лежит в инвентаре. Но мы это опять же увидим в конце ролика. Но по факту, да. То есть мы сегодня пройдем, блин, весь сайт. 600 рублей, кстати, выпал неплохо. А сейчас самое интересное. Кейсы это четверки, это эски, это авап. И это реально самый интересный кейс Потому что тут может, конечно, выпасть подороже, поинтереснее И с более С более, с более чем? С более редким Качеством скин Я просто не, не, немного неправильно мысль сформировал Ну слушай, 2000, да неплохо Но тут все-таки может быть Легкая, блин, ну Может быть подкрутка, да, окей, позару нет Потому что я это вижу, что все-таки что-то где-то Где-то чуть-чуть подкручено Но свои шансы у сайта реально неплохие Я не понимаю, зачем мне чуть-чуть здесь сделали Да что-то настроили, потому что реально я видел что он может. У него неплохие шансы. Зачем мне чуть поставили, я не знаю. Вот это реально, на самая честная реклама на Ютипе, которая есть, может быть, и будет. А вы еще меня говном поливать, кстати, неплохо. А, 4000 рублей. В целом норм. В целом норм. Давай-ка мы сейчас на 47-й залетим. Ну вот да, это все-таки самые интересные кейсы. Они всегда были на всех сайтах. АВП, АСК, Четверки и 74-е. Калаши, поэтому... Ой, 74 47 е Все, меня уже понесли, Митю, ботинки, блин. Так, раритетные. Ну, я с твоего позволения пропущу три вот этих кейса. Они не особо интересные, начнем с тайного. Но все-таки, под конец, реально, давай-ка мы пропустим дешевые кейсы. Ну, типа кейса за 43 рубля. Дадут, да, не 200... Блин, но погода они нам не сделают. Я фактически все кейсы открыл, но дешевый в конце пропущу. А сейчас, смотри, уже другую картину начали наблюдать, и уже он меня в минус повел. Так, все-таки, может, подкрутки и не было. Ну, жестко слишком выдавал. Я в такой... Конечно, не верю. И по итогу, да, мы сейчас все продадим, посмотрим на картину. 70 предметов это 87 тысяч. Ну, x2 и плюс 7к это очень много. Просто сейчас финалочка ножевые и перчаточный кейс. Напомню, это с... перчаточный, это вообще самый дорогой кейс на сайте. И сейчас будем смотреть и проверять, что по итогу получится. 53 на балике осталось, на 5 живых потратили. 30. Потратили мы 34. У нас а дальше перчаточный кейс. Вот это тоже будет очень интересно, потому что кейс, повторюсь, самый дорогой на сайте. Но если сравнивать с конкурентами, кейс, конечно, дешевый. Это тоже очень интересно. Ну, вот это может дорого стоить. Вот эти два скина, они могут стоить денег. 12 и Тысяч, бля, почему я подумал, что это дорогой скин? Ладно, 39 получили. Небольшой плюс. Здесь 86к от э, Депа отошли. Ну вот это я... Пожалуйста, попрошу вас, чтобы сильно на меня не гундели, я все это пропущу Но это фарм-кейс, они не счетовые Мы все-таки сегодня открыли самые такие адекватные, если можно так сказать, кейсы По адекватному прайсу не совсем дешевые И что по итогу у нас вышло? 86 тысяч При том условии, что сайт засчитал деп в виде 28 тысяч рублей, плюс 12 было и того 40 тысяч было И в сухом остатке мы сделали плюс 46 тысяч С тем учетом, что потратили мы на открытие всех кейсов, ну где-то, наверное, минут 13-15 Егор это все почитает и увидит на экране и вот такая статистика у нас получилась. Ребят, ссылочка на сайт в прикрепе. Буду вам очень благодарен, если зарегистрируйтесь. Ну, реально, не увидят, что, вау, человек идут люди. Это круто. Плюс потом еще прокачки будем мутить, так вообще все будет офигенно. Промик на деп также. Спасибо, что продолжаете смотреть. С вами был Несменяемый Человек. До новых встреч и всем пока. Удачи, успехов. Приятного аппетита, кто кушает, покушал. Да давайте, до свидания.